Дамы и господа, это видео-презентация нашего Нева Камыля. Сейчас я на нем поиграю и все о нем расскажу. Можно еще выше, э, в диапазон, прям не знаю, 3 октавы может выдать. Вот, это неоамыль. Кто уже слышал про слышал наши э, кавказские флейты, наши камыли, вот, уже, наверное, понимает, о чем идет речь. Это открытая флейта, вот, но в особой модификации. Чем она характерна? У нее э, 6 пальцевых отверстий. 6 пальцевых отверстий в отличие от традиционных трех и у нее полная в этих пальцах у нее полная диатоническая октава если кому-то это о чем-то говорит <музыка> что это дает именно вот такая аппликатура это дает полный звукоряд нижнего регистра вот это вот самая мощь где Вот. И на традиционных трех отверстиевых инструментах там, а при, при этом нижнем регистре идет разрыв. Сначала идет четыре ноты нижнего диапазона, а потом идет разрыв аж на следующий передув. Вот здесь такого нет. Здесь у нас э, полную октаву дает нижний регистр, а также все, все остальные верхние передувы. Это первая характерность. Значит, звукоряд у нас представляет собой как на, допустим, на свирели, как на Висле, то есть это э, мексильский лад. Единственное, что последнее отверстие у нас сделано не под верхний палец, а под нижний, и оно дает не тон, как обычно, а полтона. То есть получается. Вот, получается миксолидийский лад, и который очень-очень удобен в практике. Вот, можно от второй ступени играть натуральный минорчик, ну и все такое прочее. Э -э что еще хочу сказать. Здесь слайд, здесь есть слайд, чтобы немножко подстраивать, подстраивать э свой тон. Это часто очень необходимо, особенно практикующим музыкантам. Но у слайда есть еще один очень важный прикол. Вот я играл э зубно... Губ, -языков, языков, зуб, зубным звукоизлечением это дает мощный звук у этого зуб, зубного звукоизлечения еще есть мягкий такой регистр на более дальнем зубе вот. а также есть ковально-нейвое звукоизлечение когда это, это делается на губах еще остинский э, уаднес тоже так так, так тоже на нем играют. Вот. И есть один важный технический момент, что артикуляция, ну то есть... <связь> стройность этих двух звукоизлечений она разная вот то что будет строить у нас на, на зубах <связь> это же самая мензура как бы у нас не у нас будет сильно высить на губном звукоизлечении почти на четверть тона <связь> вот и это можно компенсировать с помощью слайда мы раздвигаем просто нашу мензуру и компенсируем, понижаем наш строй. Вот. И еще характерно, что голова у нас теперь сделана из пластика. Многим играть на металле с зубами очень неприятно. Я немножко тоже отношусь к этим людям. То, что металл с зубами соприкасается... Не очень приятно, это, в общем, мы решили компенсировать это вот этой вот пластиковой головой, вот, которая имеет достаточно такой деревянный звук, но в целом э, тембр камыля от полнометаллического почти не отличается у этого камыля. Вот, под конец что еще хочу сказать. Э, на, базе, на базе этого же слайда есть еще у нас две версии. Камыля, это даже ну, Не Камыля, как бы этой флейты это то же, самое, я, э, то же самое, тот же самый инструмент, только с хроматическим строем. Этот строй почти идентичен армянскому блюлу, если кому-то это о чем-то говорит, это армянская открытая флейта. Вот, но идея ее в том, чтобы вот, вот этот диатонический, на котором я сейчас играл строй, просто э, в промежутках у него еще есть полутоновое отверстие, и у нас играют практически 9 пальцев. 8 сверху, 1 снизу. Вот. И это позволяет играть всякие более там, менее диатонические вещи. Но об, э об этом инструменте я расскажу в отдельном видео попозже. И есть еще обычный омель в ля. Вот. И у него тоже есть слайд. Но настройка традиционная, с тремя, с тремя отверстиями, но с таким же слайдом можно двигать и пластиковая голова при металлическом теле. Вот. Наверное, это все, что я хотел сказать. Об этих двух инструментах я расскажу в отдельных видео. А пока что диатонически не окномыли. Позвольте вам представить. Обожаю эту флейту. Играю целыми днями.